Привет, привет! И с вами Вита Лобня, и мы продолжаем наш проект Лобнинский кролик. И сегодня я вам хочу рассказать о защите от собак, которую придумал мой папа и установил на клетку Мы ее сделали еще зимой, но вот все видео никак не выкладываю, не выкладываю. После нападения что мы придумали? Мы взяли листы. Саня, что это? Не надо, не надо. Саня, что из чего они? Ну это влагостойкая. Фанера. Ну вот. Мы взяли листы из влагостойкой фанеры. И э, закрепили их э, как дверки. Мы прорезали дырочки, вставили э, круглые колечки. И теперь у нас есть вот такие вот дверки, которые защищают наших кроликов от нападения собак. Вот так вот они открываются. Это не только защита от нападения, но и хороший утеплитель зимой. Кроликам не страшен ветер и мороз. Ну что ж, всем пока-пока, ставим лайки, подписываемся на канал. Пока! С вами был Лобнинский кролик.